Ребятушки, многие уже знают, что я возле своего многоквартирного дома сделал здесь такой сад. Пошли первые потери. Вот здесь росла туя, э, кипарис. Сегодня ночью кто-то ее выкопал. Все. Туи кипарис нет. Где-то стоила она порядка 5,5 тысяч рублей. В Калининграде придумали новый вид наказания для тех, кто ворует туи. Собирает вот такой поляне людей, и все смотрят, как этого подонка. Садят вот на такую штуку, блин. Но... Но... Но... Но... Но... Ну, блин, что происходит у нас, бардак? Не воруйте ничего